Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и как Польша кинет вас на деньги. Очередной видос с громким лозунгом, ну и соответственно в этом видео я хочу рассказать вам как вас могут кинуть на деньги в Польше, даже если вы подпишете умову, как бы будете работать официально и легально. Поэтому если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, в переезде в Польшу и во всем, что с этим связано, значит это видео для вас. Устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали! Толкнуло меня к этому сюжету то, что в первую очередь человек мне написал в очередной раз. Очередной человек, который попал на проблемы в Польше. Человек, которого кинули на деньги в Польше. Парень, который работал напрямую на работодателя. Хочу заметить, потому что многие умники пишут, что трудоустраивайтесь только напрямую. И тогда 100% все будет класс. Поэтому хочу обратить ваше внимание. К этому в будущем сегодня еще перейду. Но а сейчас хотел бы немножко рассказать об этой истории очередной из многих, потому что очень много мне людей звонит и пишет. Для тех, кто не в курсе, хочу напомнить, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Уже очень много людей я устроил на достойные работы в Польше, только с лучшими условиями труда и проживания. Сейчас я являюсь владельцем своего агентства по трудоустройству под названием ProExWork. Данные нашей фирмы вы найдете в описании к этому видео. И если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, без всякого обмана и кидалова, советую вам обращаться ко мне. Мой актуальный номер сейчас появился в нижней части вашего экрана. Там Viber и WhatsApp. Пишите мне в будние дни в рабочее время. И обязательно вам отвечу, друзья. И будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Также актуальные вакансии в Польше вы сможете найти по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Там мой телеграм. Проходите, подписывайтесь, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в автоматическом режиме прямо на свой мобильный телефон. Ну и также проходите по ссылочке, которая уже появилась прямо вот здесь, чтобы ознакомиться с подробными списками всех работ, которые мы сейчас предоставляем. Ну, а что касается, опять же, этой истории, очередной, вернемся к ней. Так мне пишет человек, написал несколько дней назад, пишет по-украински, буду считать по-русски. Антон, я видел твое видео на Ютубе, мне поляк не хочет отдавать деньги. Куда мне обратиться? Можешь помочь? Он не хочет давать то, что было на умове или то, что должен был дать на руки, пишу я ему, этому человеку, он мне пишет то, что должен был дать на руки, я ему пишу, тогда ничего не сделаешь. И он медали отписывает. У меня виза от другого работодателя, а этот мне переделал приглашение. Я тут типа официально и еще умово злицения. Он не хочет отдавать то, что там написано ну, в умове. Это 14 злотых 75 грошей в час нам написано. Я по визе. Я пишу ему на это все. 14 э, злотых 75 грошей в час это скорее всего брутто, значит нет то есть на руки это 11 злотых 10 грошей, чистыми. А он мне пишет, это не брутно. И выслал фотографию мобы. И далее пишет. Я ему говорю, чтоб отдал деньги, а он начал меня оскорблять, обозвал дебилом. Я записал это на видео и так далее. Могу выслать видео. Я сказал высылай видео, покажу на ютубе, потому что показываю вам здесь всю правду, Они а рисуют сладкие сказки, как любят многие. Но дело в том, что он не выслал это видео, поэтому снимаю так. И пишу ему. На умове нетто не пишется, потому что на умовах, запомните, друзья, никогда не пишется нетто, а пишется ставка только брутто. 14 75 это груто. Пишу ему я. Пишу, поверь мне. По умове была минимальная, краевая. А то, что на руки, это так называемая серая зарплата, то есть неофициальная. И за то, что он э, не выдал ее тебе, ничего э, не сделаешь. А пойдешь жаловаться, тогда не только у него, но и у тебя будут серьезные проблемы. Вплоть до депортации. За то, что ты получал нелегальный доход в Польше, либо хотел получить. Если вышлишь мне видео, буду благодарен. Сниму отдельный сюжет на данную тему, но это может не тебе, а скорее другим людям, которых я предупрежу о том, что они могут попасть в подобную ситуацию. Он мне пишет, добре, спасибо, вышлю видео, ну и договорились, что вышли завтра, короче, не выслал. Тем не менее, конечно, снимаю такой сюжет, друзья, чтобы предостеречь вас в очередной раз, как всегда, снять вам розовые очки. В последнее время очень много негативных сюжетов, в принципе, о Польше, но, как я заметил, это гораздо сильнее влияет на людей, и я уверен, что это гораздо больше вам поможет, чем то, если я вам сниму, какие тут прекрасные люди поляки, какие у них прекрасные традиции, сколько тут можно заработать, какая тут архитектура и все остальное. Такие видео тоже есть на моем канале, их достаточно много. Но конкретно в серии негативных видосов хочу вас именно предостеречь, друзья. И сказать, что серая зарплата в Польше, в принципе, явление нормальное. И особенно, если вы устраиваетесь напрямую, то, наверное, 50% работодателей платят серую зарплату. То есть на умове пишется минимальная краевая, а часть уже договорную вам отдают на руки. Большинство работодателей выплачивают все как положено, все нормально. Но встречаются и такие, которые кидают. Вот как и у этого человека получилось, и ничего ему не сделаешь, потому что наказание за то, что вы получали серую зарплату, такое же, как за то, что вы работали нелегально. Поэтому люди никуда не обращаются, никак такого работодателя не накажешь. Но это не значит, что о, все нельзя, значит, устраиваться на такого работодателя. Нужно искать только работу, где Пишется на умове, зарплата такая, какая есть. Такую работу с достойной зарплатой очень тяжело найти. Особенно через прямого работодателя, частника какого-то. Потому что такие работодатели, как правило, чаще всего пытаются написать меньше на умове. Почему? Для того, чтобы меньше за вас платить налогов. Им это выгоднее. Остальное дать в черную, так сказать, на руки. Но это не говорит о том, что этот работодатель кинет вас или он плохой. Нет, не обязательно. Но это говорит о том, что у него есть возможность вас кинуть. Только об этом, друзья. И в Польше так это работает. И устраиваться напрямую вот на таких работодателей это всегда рулетка. Есть и некоторые агентства, которые так делают. Но с агентствами это все выглядит слегка иначе, потому что польские агентства намного строже контролируют различные инспекции с разных ужондов, поэтому там такое редко встречается, чего не скажешь о работе напрямую через работодателя. Ну и, собственно, этот человек поехал напрямую, и я думаю, что, как многие люди, был уверен, значит, все будет класс. Я же не через агентство еду, которое меня кинет на 90% и обманет, заберет там какие-то деньги себе, а я еду напрямую через работодателя. И в такой капкан, в такую ловушку попадают многие люди, очень многие люди, которые едут на заработки в Польшу. Почему эти люди попадают в такие ловушки, но одна из причин является то, что насчитаются различных псевдоспециалистов, которые пишут различный бред в комментариях, как на YouTube, так и в других соцсетях. Мой канал тому не исключение, потому что очень много некомпетентных людей пишут всякие глупости в комментариях, чтобы таким образом как-то искусственно повысить свой социальный статус, то есть поумничав там, поговорив и рассказав о том другим людям, о чем понятия не имеют, в ответ им скажут большое спасибо за помощь. Они кайфанут от этого, что их поблагодарили. А что дальше будет с этим человеком, который послушал их? Им неинтересно. И вот с таким очередным индивидуумом столкнулся я недавно. Он, конечно, молодец, потому что сначала писал без оскорблений практически и без матов, поэтому привлек мое внимание, написал очень много. Нескольких людей ввел в заблуждение своими неправильными суждениями. И сейчас хочу засчитать то, что этот пользователь на днях мне писал пользователь под ником ArcturRS0 писал, видео называется работа в Польше через агентство развод на деньги или, ну и вот собственно он пишет, пустой треп и понты для заманивания, если нет я ошибаюсь, пусть выложит видео и вам будет полезно посмотреть и послушать о том, к примеру, как лучше вас облапошить где еще взять лапши на ваши уши в таком духе ну я ему пообещал, написал, а выложу сегодня видео, я ему так написал что если он будет вводить людей в заблуждение даже несмотря на то что нету у него матов в комментариях я буду блокировать как его так и других людей ему подобных которые сейчас смотрят это видео поэтому всем на заметку на что он отреагировал очень грубо потом, но это уже я скажу по ходу так вот человек спрашивал у меня, например я звоню вам, то есть на вас можно будет положиться и еще по биометрии я приехал и хочу продлить на 6 месяцев то можете сделать рабочую визу и стоимость какая или это конкретно предприятие делает, в общем человек задал такие вопросы, отвечаю сейчас, что обращайтесь можно сделать визу, можете ехать по биометрии, подадим вас что на карту побыту, либо на воевузское разрешение. Ну, так вот, на этот комментарий этого человека, этот пользователь, о котором ранее шла речь, пользователь под ником Арктур РС отвечает. И даже не думай с такими гарантами связываться. Но, конечно можешь, если тебе нужен гемор и охота попасть в его рабство и денег куча, то дерзай. Он тебе э, наобещает, не будешь успевать лапшу с ушей снимать. Хотя в этом есть плюс. Питание будет бесплатным, на обещаниях лапшевых э, будешь сыт. Потом этот человек, который задавал мне вопрос, у этого уже умника спрашивает, а как же лучше поступить, Посоветую тогда. И он ему тут выписал целую поэму, тут на целый лист 4. Сейчас не буду читать, чтобы затягивать это все. Суть такая, что только напрямую учли, вот польский язык, но это единственный наверное, отдельный совет, который он дал, и только напрямую работу, только напрямую. Писал всякий бред, что карту побыту до полугода можно ждать, хотя это совершенно не так. И что работу достойную найти можно только напрямую. Ну и классика, то что если через агентство, то твою зарплату все, кто работает в агентстве, будут делить между собой, а тебе будут отдавать там чуть день в десятую часть твоей зарплаты. Суть такая. Ну, а я, конечно же, мошенник по-любому, хотя человек меня абсолютно не знает, увидел только несколько видео на ютубе э и э обвиняет меня в обмане, в том, что попадешь на гемор, если свяжешься со мной и все остальное сейчас, собственно, я зачитал этот комментарий ну и вообще то, что он пишет это человек, который меня хейтит потому что то, что он пишет отображает еще сотни комментариев других пользователей, которые пишут то же самое и дают такие же советы похожие, вводя э, тысячи других людей в заблуждение из-за чего люди попадают на обман устраиваясь на преимущество из работодателя едут э, с уверенностью, что все поляки суперлюди, как и этот индивидуум пишет, что их там никто не обманывает ни в коем случае если только они устроятся напрямую и люди подписывают все что им дают и попадают на просто проблемы и даже если он прочитает что подпишет доверится потому что как если я устроился напрямую поляк меня не кинет он мне даст то что должен отдать на руки думает так большинство таких людей и попадают на обман в итоге их кидают Наслушавшись вот таких вот комментаторов, люди теряют бдительность и попадают на проблемы в Польше. Может, канал призван к тому, чтобы э, бдительность вам внушить, чтобы она у вас всегда была, как говорится, наготове, чтобы вы всегда имели в виду и ожидали то, что может с вами случиться в Польше, а могут произойти негативные моменты, такие как Кидалова. И вы должны быть к этому готовы, как в финансовом плане, то, что денег как можно с собой больше нужно взять, так и в том плане, чтобы наготове иметь какие-то другие запасные варианты, кому позвонить насчет работы и все остальное ну а что касается вот таких вот хейтеров как бы мне вообще пофиг друзья что они пишут сейчас просто многие мне скажут что а что ты вообще уделяешь таким людям время в своих видео они вообще не стоят этого просто пропускай мимо не обращай внимания да я то не обращаю внимания и мне вообще все равно но другие люди обращают внимание и вот на этого Арктур rs на то что он написал как бы обратила внимание несколько людей и поверили и могут попасть на обман сейчас то есть я не не говорю, что по-любому вы попадете на обман напрямую. Но это даже более вероятно, чем если вы будете работать через агентство, друзья. Ну и потом о, я ему ответил, что заблокирую, если будешь вводить в заблуждение людей и все такое, на что он мне пишет. Это ты мне, ты о чем, ног, Угрозы? Это я не субридятен. но Твое счастье, что я сейчас на родине, в Республике Беларусь, у меня летние каникулы, но в сентябре месяце я возвращаюсь с семьей в Польшу, а там, дорогой, за такие видео и публичные оскорбления поляков ты будешь объясняться в другом месте». Если ты, дебил, необразованный, до сих пор не понял, о чем тебя предупредили, значит, ума будешь набираться в Беларуси. И блогеру, который угрожает и пугает, и оскорбляет в своих комментариях, не место в сети. Я надеюсь, тебя после такого поведения закидают дизлайками. Ты еще молодой зеленый, лезешь не зная куда, без опыта, наверное, без образования. Тебе поляки помогли, разрешили создать бизнес для того, чтобы ты и хаял. У тебя нет ни малейшего уважения к людям. Мне очень стыдно, что ты из Беларуси, и сам поведением ты ничем не отличаешься от тех, кого в комментариях называл быдлом. Хотя чего ждать. Мне не составит большого труда позвонить коллегам и сбросить адрес своего сайта. Видит Бог, я не хотел этого. Ну что сказать, сынок, делай. Если ты мужчина, и сейчас обращаюсь ко всем хейтерам, которые мне пишут подобные вещи, вводят других людей в заблуждение, угрожают то, что заблокируют мой канал, там подадут какую-то жалобу. Их полякам в том числе, которые угрожают, что они подадут куда-то жалобу, что меня заблокируют э, и депортируют из Польши. К слову, этот же пользователь очень э, жестко отреагировал на мое видео, где я осуждаю гей-парад в Белостоке. И еще раз повторюсь. Моральные уроды участвовали в гей-параде. Я назвал видео «Польша сошла с ума», потому что мне там показалось, что Польша сошла с ума в этом видео. И я буду так говорить, я буду говорить всю правду, потому что Польша – это страна свободная, страна свободы слова. И здесь разрешена свобода слова. И я буду говорить это в открытую, то, что посчитаю нужным. И никто меня не заблокирует, никто меня не депортирует и вообще ничего не сделает. Почему? Потому что я говорю вам здесь и сейчас при всех, что я законопослушный гражданин. Я за два с половиной года в Польше не сделал никому ничего плохого, никого ни разу не обманул, никому ни разу не соврал, и даже в мыслях этого не было. А только помогаю людям. И буду этим заниматься, и буду показывать людям всю правду. Если у тебя, дружище, которое это все пишет, или у кого-то из тех, кто мне там предъявляет и обвиняет меня в мошенничестве обмане, если у вас есть что предъявить мне конкретно, если у вас есть обоснование, то придите и обоснуйте мне это в лесо, скажите. Мой номер телефона в описании к этому видео. Там же ставлю адрес нашего офиса в Белостоке. Если кто-то из вас является мужчиной, приедите и скажите в лесо, только приготовьте веские обоснования и доказательства своих обвинений. Если я в чем-то виноват, я отвечу перед любыми органами. Но я уверен, никто не придет из вас. Потому что вы по жизни неудачники, которые могут только писать и издали что-то из-под тишка, как мыши. А в лесу никто ничего не скажет, потому что я ни разу никого не обманул и обманывать не собираюсь. Моя цель помочь людям не остаться обманутыми из-за таких, как вы. Вот мой вам ответ, хейтеры. Вот такое видео получилось, друзья, надеюсь, адекватные люди воспримут его, соответственно, адекватно и не совершат соответствующих ошибок. Я не говорю, что только у меня лучше агентство, обращайтесь только ко мне за трудоустройством, просто прошу вас сохранять бдительность и понять, что если вы устраиваетесь напрямую через работодателя, это никоим образом не гарантирует вам то, что вас никто не кинет и не обманет. А может случиться совсем наоборот даже. Конечно, и через агентство могут обмануть. Просто э, не дайте навязать себе ошибочные картины мира, которые пытаются вам навязать многие. Комментаторы, эти псевдоспециалисты по трудоустройству, которые понятия зеленого в этом не имеют, и все остальные. И еще раз хочу сказать, все, кто будет вводить людей в заблуждение под моими видео с помощью этих комментариев и так далее, буду блокировать, не задумываясь, даже если матов не будет в комментариях. Ну и матные комментарии, матных комментаторов соответственно тоже. Что ж, друзья, все-таки напишите комментарии, конечно, конструктивная критика приветствуется, напишите, что думаете по поводу всего увиденного и услышанного, подпишитесь на этот канал, не бойтесь ехать в Польшу на заработки, Польша прекрасная страна, но есть в ней свои недостатки, так как и в любой стране, и, конечно, люди есть, как и хорошие, так и очень плохие, и их здесь ничуть не меньше, чем в той же Украине и Беларуси, поверьте. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео и прямые трансляции на моем канале. Подпишитесь на канал, поделитесь ссылками на это видео с друзьями. С вами был Антон Белюк, канал Work and Life, на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.